А ты далеко ушел, Серег? А, <плодисмент> че туда залазил, бы нету. Так ладно, я открываю. Давай, открывай. А я закрываю. Бля, здесь зомбак. Ладно. Дай с ножа что ли его? Давай с ножа. Мощник ты. он так и норовит ко мне ты <ролк> смотри <Промазал>. <ролк> <ролк> Это у него кровь идет. Да. Какой шустрый, сука? Может, я его пристрелю? Ах ты тварь. Все, наконец-то, блин. за забот? А я сум, блядь. А я его убью. готов готов закрывай ладно не попал Так, валим, валим. Он горит. И там О, зомби, зомби красавец, красавец, красавец лежит. Два целых. Лмах. Все, я его уработал пойду второго еще уработаю ну бежишь а это ты его еще один бежит помогите за мной зомби Ты тварь! Стукнул! Еще раз стукнул меня! Жирный! Так, сколько хп это? 60 Давай я давай его с ним. Перевяжусь тогда. Пока что. О, бля. Что мне так долго включает в Тебя убили? За ячку. Каким ящиком-то? Ага, вижу. Он меня в ногу попал. Жури перевязывайся. Бля, есть. Бин есть. Держишь его? Я ему там нормально пропих пропихнул. Граната есть? Да, есть. Только нам не кини. Кидай, кидай. Кинул, кинул. Бля, я хромая не могу идти. Ну, козел. Либо я его вольну, <пас> Да, ты его вольну. У него рюкзак есть? Да. А, да он а, еще один может быть. Че, меняемся? Да, бери рюкзак. А, этот? Окей. Так, я полежу туда. Угу. Ты перевязался вообще? Да. 62 игрока на сервере. А -а -а -а. А -а -а -а. Уже минус один. Игрок М9. все гранаты на этого конченого потратил. В смысле? Мы его убили? Сидели, сидел тут, блять. Заныкнул. Я его увольнул, блядь. Он мне в ногу попался я сначала, сначала не взяли, нет? Так. А чувака здесь уволили. А да, там мы были. А ну да, там да, так, ну пойдем, с наступим ваньку может. Пойдем. Ванька, ты где? Я в бункере. На b3. На b3, в бункере, а это на b4, b4. А, b4. Пойдем на b4 тогда. Как раз там получается на. Тут недалеко так-то. А, где запад? Зомби, да? Зря, зря, зря! Ой, блять, сидит он, не бьет! Забыл! Подожди! Скотина! Скоро будем уже у тебя. А могли бы дружить, да? Чувака убили-то. О, у меня лиманов-то есть будешь? А? Нет? А -а. Надо воду. Опять жрать, жрет, жрет, жрет, только тупо жрет. Ну, че, пойдем, зайдем-то. Пойдем. Или сверху заем? Яхаза. Давай сверху. Может а, сломанный на Домики чекали? чекали? Угу. Че, нет, ничего. Блять, коза Сука, козап. Я убил. А, нет. нет, нет, нет. Куда побежал, а лишь ж попал. жаль Убил? Да. Как раз пожрать надо? Так, мы тебя, короче, прикрываем тогда. Хотя, чем я прикрывать? А да? пистолетом, что ли? Угу. И все. Всем goodbye, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи. Вообще не понимаю, что, блядь, за перезагрузки, блядь. Mm -hmm. О, блядь. Так, сейчас я сбегаю посмотреть, что там. Ой... Что такое? Что случилось? Что там началось? Ну, рюкзак нашел, ебца. Ч ⁇ На да, рюкзак нашел большой. Вот, да, весаха, поховай ты Тута. Туда. А, сядь, бегу. На отпуск. Как всегда пить хочет, жрать хочет. А, все сахар. прям упаковку целую нашел.